Привет, друзья! Сегодня с вами отправляемся в деревню Хворостянка Орловской области Новосильского района. Узнаем, сколько домов, сколько жителей и как им здесь живется. Приятного просмотра! Но сначала деревни друзья и прям по пути у нас встречается вот такой вот металлический каркас остался здесь не знаю ток наверно был зерно обрабатывали все развалилось один металл остался трактор был что от него осталось романа не рама, а кабина без стекол. Странно, что здесь еще ничего не растащили, на металл не поздавали. Тут первые дома. Ворота на замке закрыты, никого нет. Тут еще домик один. Тоже никого не видно. Это были у нас первые дома вот здесь кстати друзья какое-то сооружение что-то здесь хранили в советское время давайте поближе туда дойдем посмотрим что здесь было большие ворота Возможно зерно хранили здесь раньше, бетонные плиты лежат наверху, стены тоже из плит, из бетонных. Но уже видно, что столбы отошли, потихонечку разрушается это сооружение. Вот еще дом стоит в кустах по моему там уже никто не живет вот там большое здание двухэтажное сейчас подойдем поближе посмотрим ну, вот такой клуб был двухэтажный огромный окна огромные Дверь открыта, зайдем, посмотрим на клуб. такой клуб друзья идем дальше Ну вот это вот впереди у нас скорее всего магазин был витрины такие большие магазин закрыт на двух замках через посмотрим там разруха все раскидано разломано идем дальше друзья здесь дома не видно никого машина стоит здесь домик тоже старенький деревянный с левой стороны Это еще домик старенький попробуем подойти Вы родились здесь? Да, вот в этом доме я родилась и живу. Расскажите, деревня большая была? Ну, когда до войны рассказывали, что была, большая была. А после войны сожгли тут почти все. Немец? Да, а тут остались несколько домов. Вот старый дом после войны остался. И еще там два дома были. В одной почте в доме, одни жили и все. Ну а сейчас деревня большая, много жилых домов? Ну, жилых домов-то много, но народу тоже уже меньше становится. Меньше, да? Конечно, старики ведь то умирают, то уезжают, кто куда. Молодежи мало, да? Молодежи, да. вот кто тут молодежь? Вот. Ребята мои два здесь живут. Угу. Там еще есть, но есть там немного. Что здесь раньше было? Я вот там прошел, смотрю, клуб был, да, большой. Да, клуб был. Когда его закрыли? Закрыли, я даже и не могу сказать. Вот снаха моя сейчас работает. Его отсюда перенесли в селезневое. В общем, в и там. Угу. Сейчас работает одного сына моего, жена за клубом. Магазин был, да? Магазин у нас хороший был. Когда закрыли? Боже. Мы закрыли где-то. Может, вы оденетесь? Нихуя не, не прохладно? Да нет, ничего. Ты, в двух годах вот закрыли. Магазин вот совсем недавно, не очень давно. Я хоть дюрты. Не помню. Ну, не, недавно, магазин недавно закрыл. А сейчас есть магазин или... Нет, в деревне у нас магазина нет. А... Ездить автолавка. А, автолавку приезжай, автолавка приезжает. Автолавка, да? приезжай по вторникам. М -м -м. То ездила два раза в неделю, залегущие. Ну, это они сами от себе торговали, два раза в неделю ездили. А сейчас раз в неделю во вторник. Автолавка ездить. А хлеб, где вы берете? Ну вот. У, у нее же? Да, у нее же автолавку, все, что заказывают люди. Нет, дети возят, я не знаю. А, -а, -а. а люди заказывают, привозят, что заказывают, что и привозят. Еще я слышал, что здесь был э, хлебозавод. Была пекарня. А, пекарня. Пекарня была, пекарня была шикарная. А где она находилась? Эта пекарня, как пойдете вот здесь за последним домом. Направо, да? Да, направо за последним домом, там была пекарня. Там осталось что-нибудь от нее? Да ничего там не осталось, не там знаю. уже и фундаментов нету. Да, но это очень давно да. было, да? 90-е годы она, наверное. Тут началась свекла, начали свеклу давать этим. Ну, кто пекли хлеб-то, ну, и все побросали. М -м -м. А так пекарням хлеба было, хлеб был отличный. И много выпекали, угу. с деревень возили хлеб, и хутори, и туда на галунь, везде, везде. Вот по всей округе нашей на лошадях люди ездили, возили хлеб. А вы работали где? Я работала телятницей сегодня. Здесь ферма была, да? Да, тут фермы были, 1200 голов скота крупного рогатого скота было. А газ есть? А, газ есть природа. Газ нет? есть, да. В 2007 году газ провели. Угу. Мы сейчас с газом. И вода есть. Да, вода едет постоянно, насчет этого, все. А вот да. смотрю, остановка. У вас автобус какие-то рейсовые ходят? Ну, рейсы ходит автобус. Понедельник, вторник, и четверг, пятница. Откуда? Чет... А откуда? С Новосилия. Он только до вас идет или куда дальше? Нет, он на хутор ходит и на старые эфирики. Пенсии хватает? Ну, будешь вытягивать ножки, а дорог по выхватит. Так хватает, слава богу. У кого свое-то есть помоложе, хоть курочки какие. Хозяйство, коросяточки, да? Коросяточки, да. А я-то что, мне 75 лет какие там, угу. Я уже ходить почти не хожу. Угу. Вот выйдешь, до колонки посидишь и все. А так хватает, ничего. Голодный и не сидим. У нас и сельский совет здесь. Почта была у нас здесь. Закрыли. Не нашли заведующую а -а -а. Он На той стороне, прямо вон сейчас она. Угу. Вот. А там дальше дома есть. Это поселок. Там же новый у нас поселок поставлен. Вот М -м -м. Там Давно его построили? Жители. Да тоже тут, наверное... 90-е годы-то вот эти. 90 да? Когда вот строили все эти разные поселки, все вот это, вот, вот здесь и у нас строили. Угу. Ну и там вот много менялось жителей там, на ну, а сейчас вот и живут. Люди живут. Ну как вы сейчас довольны жизнью? Да вообще нормально. Нормально? Да. Ну, uh -huh. Все нормально, конечно. Молодежь, он сейчас вот у меня ребята, они вон в Москву, Подольск разные ездят. Тут нет. Работы здесь, конечно, нет. А вообще работы нет здесь? Нет. Раз, раньше скотина была, uh -huh. коровы телят. Нужно были возить и заготавливать. А сейчас кого кормить? А вот при въезде там ангар какой-то стоит у вас. Что там было? Это где, вот здесь, вот сейчас прямо? Ну вот, при въезде, как в деревню въезжать, там как бы подземный ангар такой, с большими воротами. Там сначала были колхозная картошка. А, картошку храняли. Да, и машины загоняли туда э, на зиму, теплее, теплое, mm -hmm. чтобы не заводить там ничего. А сейчас здесь занимался предпринимательством один, грузин. Он картошку там сыпал, но сегодня вот он картошку не сажал. Спасибо вам, здоровья, не болейте. Пожалуйста. домик старенький, заброшен, никто не живет. Вот здесь тоже домик стоит. Непонятно, живут здесь. Наверное, нет, все заросло крапивой. Здесь вот забор красивый, кто-то живет здесь, машина стоит. Тут у нас сельский совет, по-моему. Посмотрим. Здесь курилка, здесь дом стоит еще. Кондиционер висит. Дверь металлическая. Но здесь уже никто не работает. Администрация Хоростянского сельского поселения. Вы давно живете здесь? Нет, я только переехал. А, только переехали? Да, дом... Весной. А, дом купили? Да. Если не секрет, сколько стоит дом сейчас? Ну как, 300 с лишним, короче. 300 с лишним? Да. Газ, вода, все есть в доме? Нет, газ. Газ только был. А, только газ? Да. Колонка вот она во дворе. На улице, да, вода? Да. А раньше где вы жили? Совхоз Родины, знаете нет? Знаю. Ну, вот там я ну, самый на Гагарин... последний. На Гагаринском хуторе мы жили. Там самый последний самый дом последний был. Самый последний дом, пруд, знаете, там только делового. Ну, что-то плохо знаю. Вот. Ну, на хутор, как заезжаешь, мимо базы и самый, конечно, самый последний дом. Мы там mm. три тополя на Плющихе там были. Зимой вообще плохо дороги чистили. Ну, да, да. что, там не Ну, чистить ничего. что и не выехать. А тут хоть пять метров прочистить. руками прочистить можно. Ну да. До да. трассы каждый день чистится зимой. Только из-за этого и переехали? Да. Конечно, а Вот представьте, от нас два километра до руками трасс. до, до трассы чистить. А там газ, вода, все было? газ да. да. только, воду я сам проводил, конечно. Ну, а вы дом этот продавать будете или продали уже? Ой, нет, не продавал. Ну, он у нас, во-первых, не оформлен. А, не оформлен. Это, да, только... у него 150 лет Это дома просто можно в этот дом, просто как вам сказать, бабка пойдет, пропишет просто. Документы на домовая книга-то у нас. Mm -hmm. Это на дачка да. у На дачу у него. А если, если человек, например, захочет купить, может оформить, вызывать, ну как, измерять, сколько ему там земли надо. Mm -hmm. сам, сам себе документы сделать нужно. Понятно. Так вообще того дома мать всю жизнь там прожила. И вы его родились там, да? Ну ладно, да, я родился. А, вы? родился он там и в этом доме. А сейчас работаете или Не, я... на, пенсии. на пенсии? Пенсионеры. А? Как пенсии хватает? Да Дол... смерть. Один раз получишь, поедешь, купишь продукты и думаешь, ну, ничего, не взяла, пенсии нету. Цены какие? Цены-то какие бешеные? Да. Курить, купить, покурить там. Это, У и... нас только с ним на двоих уходят, и то мы как-то стараемся экономить. Ну, Десять да, блоков на месяц на двоих покупать. Кредит взяли, дом упали. Дом. А -а -а, вы в кредит? В общем, кредит плачет. И... Пенсия одна уходит на кредит, а на одну отживем. Ну курить, значит, надо бросать. Да, да, уже... Да, это бы с молодого, да, да а то давно уже, уже стаж-то уже какой, больше сорока лет разве? А, а раньше вот, табак сажали. А мы уже табак сажали. Сажаете, начали, да? Да. да? Табак сажать начали. Понятно. В этом году вот посадили. И там сажали мы, конечно, потому что дома сидишь, нет-нет, закрутишь, покуришь, все же чище. А и когда ехать куда-то. Не будешь же за рулем, например, или в машине сорить, mm -hmm. ну а так ты тепло в доме? Да, хорошо. Хорошо. Mm -hmm. Только мы не знаем, как зимой, конечно. Да, зиму да, зим мы зиму нет. еще здесь не жили, а -а -а. дом-то щитовой. Mm -hmm. Еще работа и работа, работа. Утеплять с улицы надо его. Ну Он да. Тоже, уже больше 30 лет этому дому. Но все равно всё, поближе трассе. Ну два. А вот вы, вы по знакомству взяли или вы искали, чтобы купить дом? Ой, если честно говоря, Ох. мы сперва купили первый дом там. А его ремонтировать надо и без газа, и без воды. Ничего, ни сарайчиков, ни сарайчиков ничего. Он кирпичный был? Нет, деревянный. Тоже деревянный? Или, а, или Дерев... Деревянный. Значит. Деревянный, он просто с улицы обштукатуренный. Mm -hmm. Но ночью работ там много. А потом, когда тот купили, думал, ну ладно, ничего, хватит нам. Подремонтируем это. А потом услышали, племянница мне тут живет. Собирается Что? вот этот дом продавать. продавать с газом. Пришлось кредит брать. И по горячим следам и купили. А тот теперь продаете. А тут уже продали. А, продали уже, ну да, хорошо. Просто... А поликлиника здесь есть или медпункт? Ездим на, на Васильев. Поликлиника на Василие. На Василия? Да. Ну тут есть э, ну, врачиха, она живет в Штыриках. Ну, Если ребенок заболеет там или сам что-то, ей позвонишь, она приезжает, проверяет, семьет. Ну как? Мицессия. А, угу. Прививки ходят, тоже делают всем. От гриппа, например, весной осенью. Молодец, врачиха. Никогда не откажут, никогда всегда помогает. Ухаживает за могилкой. Так, друзья, там поселок новый. Дальше. Попробуем туда пройти. Как вас зовут? Здравствуйте. Маркина Валентина Вороны. Вы давно живете здесь? С 203. Как пошла на принципе. Вы купили дом здесь? Да. А да, и то, где жили? А да я только даже и колхозы были, все ездила и работала. А где работали? Ну, где и свинарка, и телятница работала. И сидела. Именно в этой деревне или где-то в другом месте? В другой. Моя деревня, вот отсюда полтора километра на Новой Кирике. Я там училась, я там замуж вышла. А потом работа здесь не было, я уехала в Гагаринских хутах. Там работала доярка. Туда вот сюда попала. Купила дом и вот живу с тех пор. А вы одна живете? Да. Жил со мной этот сын, но ну, он очень алкаш. Ну так, выпивает. Он скандальный. Она. Зачем мне это надо? А так вот. И вот. С 2003 года я пошла на пенсию. И вот и пенсия. Маленькая. Ну что это? Сколько пенсии? 11,650. Не хватает вам? Конечно, не хватает. Вот я выделяю, что я и свету экономлю. Газа у меня нету, я дровами топлю. Вот. Ну вам помогает кто-нибудь? Ну, я помогаю Сколько у вас дочерей? Сколько? Девять. Девять дочерей? Да. Двое умерли у меня. Девять дочерей, десятый сын. Одна дочь умерла. И сейчас вы одна, да, живете? А сейчас одна. а Кто со мной будет? Кому надо. А сколько вам лет? Меня? 68 будет. 17 января, колхозов нету, все поразвалилось, это еще хорошо, что фермеры, хоть зерна возьмешь, хоть что. А у вас хозяйство есть какое? Да, у меня одни куры. Одни куры? Бушинка, ничего нет, Для собак Были козы, я их перевела. Жизнью-то вообще довольная да. да ничего. Правда, вот магазины закрыли. Магазин, нету почту. Закрыли, вот она рядом. Так, друзья, это новый у нас поселок. Вот это здание, магазин, наверное, был. Тоже закрыт. Витрина разбита. Впереди у нас детская площадка. Вот в таком исполнении горка, лавочка, карусель, качели, сетка. и вот это что за здание такое из бетонных плит сделано из блоков сейчас здесь мусорку организовали мусор сваливаешь вытяжка была но ну, друзья прошли мы с вами всю деревню деревня большая но встретили всего пару-тройку жителей которые нам рассказали про деревню, что здесь было и как здесь жили люди. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!